Ваша основная проблема, и не только ваша, а вообще людей, о том, что они под Богом подразумевают человека. И все истории библейские, которые описаны да, о, о, о божественных проблемах, да, о, о, о внутренних сложностях, воспринимаете так, как это было бы описано про человека. Соответственно, вам немножко и не понять, да, как, как это все может происходить. Если подходить с этой меркой к, ко всем библейским историям то разобраться в этом действительно невозможно, потому что там нет человеческой морали, в которую вы пытаетесь впихнуть все библейские истории, потому что они не про людей вообще-то. знаете штука? Что вы подразумеваете под богом? Дядьку с бородой, который сидит на... Что-то, да. А не разобравшись с этим вопросом, невозможно судить вообще от библейских историях. В рамках наших занятий в школе мы разбираем очень много мифологических и легендарных историй. И начинаем безусловно того, что надо постараться изжить из своего разума понимание, что это люди. А значит им свойственны все человеческие сложности, все человеческое тугодумие, все человеческие пороки, которым люди в большом количестве обладаемых. Вот, поэтому так, так, так вопрос не стоит. Для того, чтобы разобраться во всей этой библейской истории, во-первых, надо хорошо знать ветхозаветные притчи, а во-вторых, надо знать, что, что явилось первоисточником этих притч, потому что они же не с пальца были списаны, они да, с потолка взяты. В основе лежат шумерские истории, древневавилонские, сирийские предания, которые просто потом были удачно, достаточно удачно мудрецами скомпилированы для того, чтобы создать себе новую книгу учение. История падения Люцифера это история разделения в этом мире на два принципа, принципы дуальности. Когда оккультисты говорят о боге, прежде всего они подразумевают, что речь идет о каких-то разумах. Человеческому мозгу непонятно и невозможно постичь разум вселенского уровня человеческим сознанием. Описание историй, переложенных на человеческий язык, надо сразу же переводить на программный язык. Поэтому с таким нерилом подходить, конечно же, нельзя. Речь идет о программировании этого мира, о разделении на добро и зло, на однозначно хорошее и однозначно плохое. История падения Люцифера это история программирования этого мира и внедрения в него принципа дуальности, нуля и единицы, черного и белого, всего лишь. Никакой морали и этики здесь, конечно же, безусловно, нет. Люцифер хранитель первоосновы зло, то есть всего что там, всего что туда, все информации, которая туда попадает. Соответственно, ангелы Божьи это хранители первоосновы добро. но помимо их, помимо ветхозаветного направления, есть огромнейшее количество мифов, которые описывают то же самое. огромнейшее количество. и в этих первоосновах, в этих матрицах имеется огромнейшее количество хранителей, которое имеют отношение к совершенно разным пунктам. Все боги, которые описываются как боги тьмы и боги зла, это есть нечто иное, как информационные структуры, которые предопределяют накопление и хранение информации, которая не прошла естественный отбор, всего лишь не прошла естественный отбор. Первооснова добро ⁇ это информация, которая прошла естественно. Причем не только в библейской традиции, а вообще во всех традициях, которые есть. И в славянской, и в мусульманской, и в христианской, и в буддийской, и в каких угодно. Туда вставляется абсолютно вся информация. Если смотреть на... Истории и мифы с такой точки зрения перестают быть интересными. Я вижу слуху на вашем лице. Какие бы такие программные коды, о чем вы говорите? Да? Вот нам бы рассказали про то, как бы они бились там друг другом, баку друг у друга крали, там, да? Еще какие-то житейские истории. Расскажите нам про богов, и мы на одну минуточку будем думать, что они нам равны, а мы, значит, будем равны им. Да, как бы так себя возвысить до уровня Бога? А очень просто, надо Бога сделать в любви. Если вы хотите изучать оккультизм и магию, надо изучать ее объем, надо изучать ее систему. И прежде всего отказаться от мысли, что речь идет о вас и вам, и вам подобных. Речь идет совсем не о вас. Боги это не люди, боги это разум, это разум планетарного масштаба. И человечество, человеческий разум по сравнению с разумом бога это как микроб в вашем теле приблизительно. И э, слышите вы э, разум всех клеток и микробов, присутствующих в вашем сознании точно, приблизительно, точно так же, как бог слышит вас. Часто слышите клетки своей печени, микробы, живущие в кишечнике? Нет. Вот и он нет. Объем немножко разный. Подводя итог, все таки вопрос прозвучал, подводя итог под вашим вопросом. Если вы хотите в этом неделе разобраться, читайте библейские истории полностью. полностью. Ветхозавет, все это пятикнижие, читайте полностью, читайте предисточники, откуда это все взято, и пытайтесь в этом разобраться. Не на одну минуту не забываю, что речь идет не о живых людях, они не живые. Их разум живет совершенно в других оболочках. Вот, соответственно, человеческая мораль к ним не подходит. Мы живем по законам, которые они внедрили когда-то в роду программы. И это совершенно не значит, что мы равны ни в коем случае. Нам до таких объемов еще расти